Кто такие социальные предприниматели и чему их обучают в Казанском университете? Лекторы отвечали по, по всем заявкам, очень быстро давали обратную связь. Вынуждены ли прервать обучение в российских вузах студенты из Афганистана? Казанский университет нашел решение непростой ситуации. Сейчас мы будем оказывать им поддержку, потому чтобы они смогли продолжить свое обучение в нормальном режиме. Исследователи доказали влияние вулканических извержений на климатические условия. Как это связано с глобальным потеплением? Было время, когда она оставляла 25 градусов. на 10 градусов больше, чем сейчас. И заняться вопросом психологического комфорта молодых мам. Это сейчас очень -то актуальная проблема. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Сегодня для нашей страны особая памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день связан с трагическими событиями 2004 года, когда 1 сентября в городе Беслан боевики захватили одну из городских школ. В Казанском университете завершилась программа повышения квалификации для социальных предпринимателей. Какие планы строят бывшие ученики, получившие дипломы, узнаем в сюжете.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 Ситуация в Афганистане оказывает большое влияние на афганских студентов, желающих обучаться в российских вузах. В связи с закрытием границ учиться стало сложнее. О том, какую поддержку оказывает Казанский университет, в нашем сюжете. Ситуация общего хаоса в Афганистане в связи с закрытием границ коснулась в первую очередь афганских студентов, обучающихся на территории Российской Федерации. Мы поинтересовались у эксперта из Казанского федерального университета, как быть в таком случае студентом и что необходимо сделать правительству, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. к какое-то легитимное коалиционное правительство, правительство общественного доверия. И вот после того, как ситуация, например, урегулировалась, афганские студенты получили нормальную процедуру при прибытии в Россию для обучения, так сказать, никаких ограничительных мер не было. Безусловно, имеется и другая причина, по которой для афганских студентов закрыт въезд на границу Российской Федерации. Это проблема, связанная с COVID-19. Дело в том, что Афганистан, он сегодня является территорией ограниченной для доступа именно в связи с тем, что там имеется всплеск заболевания COVID-19. Ну, естественно, урегулированная проблема COVID на территории Афганистана тоже связана с реализацией политики нового правительства, которое сегодня а, должно формироваться. Вот, это тоже важный момент. Напомним, что на недавнем совещании министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков заявил, что в России нет какой-то централизованной программы помощи афганским студентам. Но многие вузы по собственной инициативе создают для студентов из Афганистана различные дополнительные возможности, связанные с расселением в общежития, выплатами дополнительных пособий. Также он отметил, что в первую очередь вузы берут на себя ответственность за помощь афганским студентам. Говоря о Казанском федеральном университете, на данный момент в нем обучают. 25 афганских студентов, двое из которых дистанционно. Сейчас мы будем оказывать им поддержку для того, чтобы они смогли продолжить свое обучение в нормальном режиме. Есть также вновь поступающие студенты, то есть распределенные по линии Россотрудничества. Их всего 13 человек, а все они находятся на территории Афганистана. 12 из них обучались у нас на подготовительном факультете и тоже находились на территории Афганистана. Напомним, что на прошлой неделе в Казанском университете состоялась встреча руководства КФУ со студентами из Афганистана. Обсуждались вопросы дополнительной поддержки студентам. Тимирхан Алишев отметил, что Казанский университет находится в плотном контакте с Россотрудничеством Министерством науки и высшего образования. С Министерством иностранных дел для оказания поддержки студентам, которые находятся в Афганистане. Далее свои вопросы задали обучающиеся из Афганистана. Подавляющее большинство касалось вывоза студентов в Россию. Оказание материалов поддержки и трудоустройства. Я как представитель студентов, мне, конечно, студенты, которые сейчас находятся в территории Афганистана, постоянно пишут, звонят и спрашивают, как, как они могут обратно сюда приехать, чтобы университет и российские государства их отправят в приглашение, чтобы они возвращаются, потому что скоро у нас учеба начинается. Также проректор отметил, что на недавно прошедшем совещании совместно с представителями Министерства науки и высшего образования Посольство было сообщено о том, что в течение сентября планируются вывозные рейсы для студентов, которые хотят вернуться в Российскую Федерацию. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз. Учащийся 9 класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Ринат Каримов стал абсолютным победителем 5-й Европейской Олимпиады юниоров по информатике в составе сборной России. Об истории успеха в нашем следующем сюжете. Олимпиада проходила в дистанционном формате с 24 по 27 августа. Она объединила 107 участников из 30 стран мира, которые демонстрировали свои знания в рамках двух туров. Было два дня, и в каждой из дней было по три задачи. Нужно было решать их в течение трех, четырех часов. Максимально можно давать 600 баллов. Ренат набрал 520 баллов. О своих результатах отзывается скромно, рассказывает, что задачи были не совсем сложными. Не согласен с учеником его наставник, заслуженный учитель России Сергей Михайлин. Он отмечает задачи, представленные на Олимпиаде, по сложности соответствуют чемпионату мира. Ну, Ренат готовился, конечно, к этой Олимпиаде. Он пришел в лицей в шестом классе, вот сейчас он восьмой закончил. То есть за два года он поднялся на европейский уровень, и сейчас будет подниматься и к мировому. Пока что Ренат не определился, кем хочет стать в будущем, но уверен, что его работа будет связана с математикой. Диана Желенкова, Булат Садыков, Универньюз. Группа исследователей доказали причины глобального потепления эпохи палеоцена. Все дело в извержении вулканов. Подробнее в следующем сюжете. 55 миллионов лет назад на нашей планете было одно из самых значительных глобальных потеплений. Геологическая история это событие называют термический максимум. Средняя температура тогда поднялась почти на 10 градусов Цельсия. Для наглядного сравнения, в Северно-Ледовитом океане тогда было по ощущениям, как в Черном море. Причинами именно этого термического максимума и занимались исследователи из Великобритании, Дании и США. Стоит отметить, что нынешние прогнозы о повышении температуры почти никак не связаны с тем, что происходило много миллионов лет назад во время термического максимума. Было время, когда она оставляла 25 градусов, на 10 градусов больше, чем сейчас. Это было достаточно давно, это было десятки миллионов лет там назад, когда была очень сильна вулканическая активность, и благодаря которой в атмосфере примерно на 10 в 10 раз была выше концентрация углекислого газа, чем в настоящее время. Самые большие вулканические извержения выбрасывают такое количество газа, пепла и пыли в атмосферу, что они способны вызывать заметные изменения климата на Земле. Эти частицы разносятся над всей планетой и в течение пары лет остаются в атмосфере. Выброс огромного количества углекислого газа создает парниковый эффект, что приводит к повышению температуры. Примерно такой же процесс происходит сейчас на Венере, поэтому среднегодовая температура там около 460 градусов по Цельсию.